заключается в том, что все страдания человек причиняет себе сам как раз отождествлением с мыслями. Вопрос осознания себя с большой буквы, вопрос осознания своей истинной природы и если пойти в вглубь этого вопроса и попытаться понять, что же затмевает прямое осознание вот этой вот абсолютности, то мы увидим, что это как раз и эм, есть то, что называют невежеством, а именно в конечном итоге это эгоизм. Каждая мысль — это пустота. Она приходит из пустоты и уходит в пустоту. И вообще это в конечном итоге — это вообще ничто. Как только тобой это начнет распознаваться, тебе мысли перестанут волновать. Это и есть суть этого мира. На самом деле ничто, потому что физическая реальность она, строится, она построена мыслями, а время творится умом, творится умом. Но в сознании все существует одновременно и прошлое, и будущее без мыслей о себе. Вы есть наблюдаемое, вы есть происходящее, вы есть этот окружающий мир, который вами воспринимается. Ну здравствуйте еще раз. Просто погружайтесь в себя в это безмолвие, оставьте все свои проблемы за этими дверями, за этим зданием. Все, что вам нужно, это просто оставаться настоящим. Не нужно э, бежать за мыслями, не нужно устремляться э, в воспоминания кидаться на какие-то мысли, которые сейчас могут происходить с вами. Просто спокойно их наблюдайте и погружайтесь в вглубь, за них. Не пытайтесь что-то понять логически или запомнить э, то, что вам кажется э, полезным для вас. Потом, если захотите, пересмотрите запись. Все, что сейчас нужно, это полностью отпустить ум и, растворяясь, оставаться во внутреннем безмолвии и спокойствии. То, что говорится, говорится не из логического ума, а говорится напрямую. Из источника обрабатывается только функциональным умом, поэтому какие-то вещи могут быть нелогичны. И они, в общем-то, и говорятся не для разговора с вашим умом, а это разговор безмолвия с безмолвием. Поэтому все, что вам нужно, это просто открыться и пребывать вот в этом чистом пространстве, в чистом настоящем, в абсолютной осознанности. Максимально погрузившись в это состояние, им пропитаться и его, и его пропустить максимально, всеми фибрами себя почувствовать, чтобы оно смогло остаться с вами, чтобы вы позже осознали, что это не зависит от присутствия какого-либо человека рядом с вами. Это вам открывается ваша настоящая природа, которая, по сути, вами является, которую вы являетесь. И все, что нужно, это просто перестать устремлять свое внимание на ложные аспекты, которые затмевают вот эту истину, которая всегда с вами. Вот это вот абсолютное безмолвие. Абсолютный покой, абсолютная тишина в отсутствии каких-либо мыслей, каких-либо э -э размышлений, воспоминаний. Ирония заключается в том, что все страдания человек причиняет себе сам, как раз отождествлением с мыслями. Все, что есть, это чистый абсолютный экран с бегающими картинками. И вы или вы, если вы смотрите на картинки, вы не видите экран, которым вы являетесь чистой абсолютной основы, на которой все происходит. Но как только вами распознается экран, картинки теряют свою реальность, теряют свою значимость и уходят страдания. Когда все есть абсолютное единство, что вам может причинить страдания? Когда вы понимаете, что... Всё единое движение одного. Есть абсолютное сознание, абсолютное пространство, которым все и наполнено сознание. и все, что происходит, откуда все ваши проблемы, от отождествления с личностью. Вы сейчас будете задавать вопросы, а ваши, все ваши вопросы из личности. Как только вы разворачиваете свое внимание, вы даже на себе в будни, в буднях можете это распознать. У кого какие проблемы, у кого что беспокоит. Это все очень легко распознается. Просто сменой точки восприятия вашей проблемы. Когда вы перемещаете с личности на свой истинный аспект, на абсолютное начало своё на истинное свое начало. Как только вы переводите свое внимание на этот вечный океан абсолютности, тотальности, трансцендентальности вы понимаете что не может быть никакой несправедливости что все на своих местах чтобы не происходило в жизни человек всего лишь инструмент ваш опыт подобен вашей одежде какой бы он ни был он не может затмить вашу сущность вы снимаете одну одежду надеваете другую но ваше тело этим не затрагивается точно так же как ваше вечное тело вечная субстанция не затрагивается вашим опытом который происходит который может причинять вам боль Но почему он причиняет вам боль? В большинстве случаев эта боль как раз и вызвана ложным отождествлением. Когда вы смотрите из личности, когда вы смотрите с позиции обособленного восприятия. Но очень часто достаточно просто переместить точку восприятия, и ситуация распускается уже совершенно иными красками, совершенно иным ключом. Именно поэтому очень часто, оборачиваясь назад, мы смотрим и понимаем, что та ситуация, которая нам причиняла безумную боль, допустим, год назад или пять лет назад, сейчас мы уже спокойно на это смотрим, к этому относимся. Потому что мы выходим как бы из этой игры которая происходит, которое сдавливает сознание, утождествление вот, с личностью, когда какая-то ситуация происходит, закручивается. И вот человек может это под силу. То есть человек не может эм, э, как-то контролировать, что вокруг происходит. Это в любом случае единый поток, единое движение. Но мы можем. Эм, Смотреть на то, что происходит, как бы с разных точек восприятия. И вот эта вот, э -э разность, она как раз и вот это вот эти два полюса страдания или спокойного э -э принятия того, что происходит. И очень часто достаточно просто посмотреть на какую-то жизненную проблему, остановиться, в прямом смысле слова остановиться, перестать вариться вот в этом бесконечном хаотичном мышлении и просто осознать, что все, что происходит, именно так и должно быть. Нет ничего случайного. Что в конечном итоге те люди, которые вам могут причинять какую-то боль, вами же и являются. Ибо они есть часть вашего сознания, которую, которым вы воспринимаете этот опыт. Нет ничего вне поля вашего сознания. Иначе вы бы это просто не воспринимали. Что бы не происходило это, происходит в поле вашего сознания. И даже если что-то происходит якобы вне поля вашего сознания, вы не можете доказать, что это происходит. Потому что там ничего не осознается. И, коль это происходит в поле вашего сознания, это и является вашим сознанием, которое просто играет в дуальность, играет в разные личности, разных людей, существ. Но в конечном итоге все одно. И в этом единстве может быть и негативный опыт, который действительно причин... может причинять боль. Но зачастую это достаточно нейтральный опыт, и боль причиняет человек сам себе мышлением из своей вот, этой вот личности, из э, мнения о себе, из мнения о том, как к нам должны относиться или какими мы должны выглядеть в глазах других, чего добиться и так далее. Все эти программы, которые вкладываются с детства в человека. И если смотреть на вопрос, осознание себя с большой буквы вопрос осознания своей истинной природы и если эм, пойти в вглубь этого вопроса и э, попытаться понять что же затмевает э, прямое осознание вот этой вот абсолютности то мы увидим что это как раз и эм, есть то, что называют невежеством, а именно в конечном итоге это эгоизм. И люди эгоизм, который а, как раз и направляет мышление не в абсолютность в пространство, а наоборот выстраивает стену, ложную стену, мнимую стену между человеком, между. Внутренним и внешним, благодаря чему происходит восприятие субъектно-объектное. И очень много говорится о том, что нужно просто наблюдать жизнь, быть наблюдателем, затем наблюдением, затем выходить за рамки наблюдения даже. И лишь вскользь э, упоминается то, что э, препятствием погружению в абсолютность является как раз эгоизм. Это где-то вскользь и мельком. Таким образом, люди могут э, медитировать годами, но... Э, оставляя в себе вот эти вот качества эгоистические, которые не будут давать раскрыться полностью, произойти полностью пробуждение и реализация. Таким образом, просто необходимо, помимо наблюдения, еще и смотреть в себя, смотреть, вот скажем, прямо, что такое эгоизм, это то, что вас закрывает от абсолютности. На самом деле так. Если вы будете в жизни с другими людьми поступать эгоистично в угоду в свою, ну, в свою угоду, не, не думая о других людях, не заботясь о них, то вы не думаете, что ситуация прошла, и на этом все. Это движение вашего ума. Это так или я которая впоследствии будет вас разделять с сознанием абсолютности. И только когда человек а, перестает думать только о себе, только когда он открывается окружающим, начинает больше думать и заботиться о других, чем о себе, когда им начинает... А, в прямом смысле слова видится э, вот эта вот абсолютность во всех как раз через проявление вот этой любви именно тогда и происходит раскрытие к сожалению об этом очень мало говорится и можно конечно говорить что разные пути и э, вероятно могут быть и другие пути но когда видится и осознается в данный момент полностью весь этот механизм, вся эта игра ясно осознается, что препятствием к осознанию является именно забота человека о себе, не заботиться о других, он тем самым сам выстраивает стену не только между собой и кем-то, но и в том числе и между собой и жизнью, между собой и осознанием более глубоким вечности, тотальности. Таким образом, если вы хотите, если вы допустим, давно практикуете, но у вас нет расширения, углубления, вы не понимаете в чем дело, обратите внимание вот на этот аспект. И когда вы начинаете распознавать в себе вот какие-то эгоистические такие тенденции, очень трудно бывает не следовать им, потому что ум уже привык действовать по определенной схеме, допустим, обижаться на определенные слова или реагировать определенным образом. И здесь нужно быть готовым к тому, что придется э -э, в какой-то момент быть немножечко сильнее вот этой вот обиды, которая будет всплывать, или стремление грубо ответить. Вот все вот эти вот негативные э -э, побуждения. Как только вы идете на поводу у них, вы укрепляете вот эти вот рельсы обособленного существования, скажем прямо. Но как только вы исходите с этих рейсов, вы становитесь свободным. И это проявляется не только в расширении сознания, в углублении осознанности. Это также и проявляется в прямом смысле слова э осознанием как сказать, большего счастья. Потому что это действительно то, что дарует счастье, когда у вас нет претензий, даже просто на психологическом уровне, даже если не говорить о каком-то осознании себя. Когда у вас нет претензий никому, когда вы понимаете, что э, все проблемы в конечном итоге только вас, все, что, э, как правило, человеку причиняет боль, она причиняется им самим, своей реакцией на действия других людей. Как только вами начинает это распознаваться, вами начинает распознаваться та ложная точка восприятия, с которой вы смотрели, которая вам причиняла боль. И как только вы начинаете это осознавать, вы начинаете становиться свободнее от нее. Ваша жизнь начинает наполняться, и вы уже смотрите на свои проблемы совершенно с другого ракурса, и вы и вам начинает доставлять удовольствие быть сильнее вот этих вот сиюминутных раздражений. Вы начинаете получать удовольствие от заботы о ком-то. Вот все эти вещи. И в конечном итоге, даже если посмотреть вообще на все это с глобальной точки зрения, то только счастливое общество, может быть там, где люди заботятся друг о друге, а не о себе. Как это сейчас происходит. Все то, что происходит сейчас, это э, э, производная человеческого эгоизма. Вот то построение общества, потребления в конечном итоге. Потому что оно строится как раз на человеческом эгоизме. Но как только э мы развернем свое восприятие в иной спектр из эгоизма в открытость, сразу же э -э начнут происходить изменения. и в общем-то изменения уже происходят. Именно поэтому отчасти вы здесь. Если какие-то вопросы есть, можете вставать. Изуот Андрей, а, ну, у меня такой основной вопрос постоянно возникает. Какие-то самые а, простые практики для начинающих? жизни, что нужно что а вот я Что можно тебе посоветовать? Быть собой. Что можно посоветовать? Кроме как быть собой, понимаешь? Практики нужны там, где где тебя нет, но где тебя нет где тебя нет. Все, что тобой воспринимается, это ты. Если тобой воспринимается, это уже я, которая воспринимает. И все, что нужно, это просто смотреть. Это осознавать. Это и есть самая лучшая практика. Нет ничего плохого, если есть побуждение э, чем-то заниматься из практик. Но важно понимать, что... Э, это всего лишь иллюзия пути к тому, что уже с тобой. Ты не можешь прийти туда, где уже находишься. Это все. Даже если ты начал только сейчас путь свой, даже если только сейчас узнал о том, что вот есть осознанность, погружение в безмыслие, не нужно пять лет практиковать. Можно уже сейчас погружаться в это и все. Потому что это ты воспринимаешь благодаря осознанию. Весь твой опыт происходит благодаря осознанию. Это уже есть, ты уже есть это. Все, что нужно, это смотреть не на мельтешащие картинки, а на экран. Вот и все. Это самая лучшая практика. И это ты и есть. Это просто со временем будет расширяться и углубляться, давая большую глубину, большее раскрытие, большее погружение в высшую реальность. Но вначале это просто оставание здесь, в этом чистом пространстве, которое всегда с вами, даже если ты в метро едешь, даже если ты на работе, это всегда здесь. И самая лучшая практика – это просто оставаться в этом. Нет ничего плохого, если возникает интерес к каким-то практикам. Это может происходить, и э, нужно этим заниматься, если есть к этому побуждение. побуждение. Но опять же, повторюсь, с осознанием того, что у тебя уже есть конечный результат этой практики что эта практика в конечном итоге просто времяпровождение приятное, которому у тебя сейчас есть побуждение. как могу определить? Ну, да, с человеком, например, по другим внешним. А осознается э сила присутствия или интенсивность потока? Вот именно вот это вот э ощущение потока, идущее из человека, оно дает осознание того, насколько глубоко человек, э человеком осознается реальность. Чем глубже это осознание, тем сильнее поток, тем чище через человека он проходит. Касаемо этапов... Этапов. Уровни... Понимаешь, уровни могут быть в иллюзии, в истине уровней нет. В истине есть только абсолютное единство. И если смысл обсуждать иллюзию? Не стоит ли посвятить это время обсуждению истины? Не устремляй свое внимание в иллюзорное. Мы можем рассматривать какие-то этапы и пытаться что-то вычленить. И ты даже придешь домой и будешь думать, к какому же этапу ты относишься. И как тебе а да да я чувствую да вот к этому вопросу. как долго тебе еще <свят> мной же говорится что все уже есть как раз об этом не не отдаляйте не ставьте перед собой цель которой вы уже являетесь ибо со, сам это само это движение к цели Мало того, что отдаляет от вас эту цель, так еще само это движение является страданием, потому что вы ищете. Но кого вы ищете? Вы ищете себя, кем сейчас, себя, кем сейчас в данный момент являешься. Просто есть тема, которую вы озвучили, осознай себя. И это тоже как этап, например, когда ты живешь человеком 30-20 нет, ]hing. это не, та... И не 20 лет, 30 лет, это осознай сейчас. Нет, нет, я не понимала. Потом через лет 5 появится другая тема, создай любви. В Дело в том, чтобы осознать себя, уровня Нет и когда осознается высшая реальность осознается то что осознается иллюзорность любых уровней осознается то что нет никаких границ не ни между тобой не между другими людьми поэтому здесь об осознании в последующем кого-то еще нельзя говорить. Здесь можно говорить только об осознании себя в настоящем. Чем больше ты в это погружаешься, тем больше раскрывается эта абсолютность. Есть человек, да, массаж ну, там через 5 лет, через 50 лет. Если у тебя есть какой-то конкретный вопрос по этой глубине, мы можем его разобрать. Но если ты хочешь а, а, разметки для себя, лучше такое не ориентироваться на разметки, потому что сознание многомерно и включает в себя все. И если мы сейчас для тебя разметим первый, шаг, втор... первый этап, второй, третий, десятый, ты будешь на них ориентироваться и будешь сам себя ограничивать, потому что такова тенденция линейного ума. Но свойство сознания таково, что ты можешь с первого уровня перепрыгнуть на десятый, о чем мною говорится. Поэтому не стоит гнаться за пониманием вот этих вот уровней их вычленением и прилипанием к ним это будет себя тормозить и давать определенные рамки тебе от которых потом в любом случае придется избавляться лучше и лучше их не приобретать чувство ну, безразличия к очень многому, что волновало меня раньше. И ну какой-то скуки и ощущение бессмысленности отчасти. Вот, хотела у вас спросить, можно ли что-то с этим делать? Нужно ли? Может быть, просто такой нормальный этап? Ну, может быть, как-то прокомментируйте? Ну смотри, у тебя мысль, ощущение скуки, да? Ощущение апатии. Что стоит за этой мыслью? Ну вот сейчас прям посмотри, что за этой мысль стоит. В саму мысль. В саму мысль посмотри, углубись в нее. Что в ней? Страшно, что я время зря трачу. Наверное, вот это... Так, а если еще глубже посмотреть? В саму мысль. В саму мысль смотря. Но ты наблюдаешь внутри себя мысль, это концепция, которая в тебе работает, которая тебя волнует, которая препятствует э, свободному осознанию настоящего. Потому что у тебя все для этого есть. И этому препятствуют только вот эти вот концепции. Смотри в нее, посмотри в эту концепцию, не пытайся дать ей интерпретацию, почему это происходит. А просто посмотри в эту мысль, что она из себя представляет. Смотри в эту мысль, что, что ты видишь. Ну, Наверное, сейчас сложно об этом говорить, потому что сейчас я не чувствую как раз вот эту скоку, но периодами это происходит со мной, и вот в эти моменты... Достаточно, очень близко. Ты, вот, вот, собственно говоря, это и есть то, о чем мы говорим. Ты говоришь, я не чувствую ничего, потому что в действительности за этой концепцией ничего не стоит. Что в действительности за этой мыслью только пустота. Только пустота, в которую ты поверила, в э, которую облачила информации определенной и с ней отождествилась, и исходя из этого стала проживать свою реальность, в которой есть апатия, неудовлетворенность. Но это все то, что ты привнесла своим отношениям к жизни. Понимаешь? В то время, когда без этого отношения все просто так, как есть. И нет ни скуки, ни апатии. Скучно может быть только э, тому, кто вечно что-то ищет и недоволен. Вот, наверное, у меня как раз про вечный какой-то поиск, э, ну, может быть, в плане реализации какой-то как будто все, что я делала ранее, оно уже перестало для меня иметь такую ценность. Я имею в виду сейчас и профессиональные и такие, ну, сферы. Ну, вообще все сферы практически, да. И я не хочу сказать, что у меня сейчас там депрессия или какое-то очень негативное по поводу этого состояния. Я чувствую, что отбрасывается много лишнего, но у меня такое ощущение, что отбрасывается абсолютно все. И как будто вот и не понимаешь, куда дальше двигаться, вот что ты проедешь? Вот двигаться дальше в настоящее. Хватит уже тебе скользить по плоскости своей личности. Отбрось уже весь этот мусор. Отбрось. Это всего лишь мышление, это всего лишь тенденция твоего ума, которая мешает тебе счастливо жить. Счастливо. Счастливо. Мы как раз про это говорим, что человек сам себя делает несчастным. Вот это вот неудовлетворенностью. Вот этим вот вечным поиском. И эм, человеку кажется, что если он будет продолжать вот этот поиск, то эм, в конечном итоге он придет к счастью. Но на самом деле, продолжая поиск, это и есть несчастье. Это просто ловушка ума. И таким образом, ища что-то, ты никогда не придешь к счастью. Это обман. И только перестав искать, только осознав и распознав свою целостность и самодостаточность, вот только с этой точки тобой начнет осознаваться счастье действительно. И это будет не временное счастье, которое будет зависеть от чего-то внешнего. А это будет именно то и распознавание себя, то истинное, о котором мы говорим. Спасибо огромное. Чем больше я погружаюсь в себя, в безмолвии, да? тем больше мне хочется молчать, больше хочется уединения. Но я не понимаю, как соотнести вот это состояние с реальной жизнью. То есть, когда допустим, вот, тебе там нужно ходить гулять там с ребенком да? То есть, и, ну, и допустим, там, гулять с другим ребенком, и там с этим ребенком, или бабушкой, или мамой. И Получается, что ну, какая-то связывается пустая готовня, а тебе это уже неинтересно, обсуждать какие-то вещи, да? Ты не обязана это обсуждать. Либо ты можешь э, позволять происходить обсуждению, но важно не забывать о том безмолвии, которое всегда с тобой. Ты можешь просто наблюдать одновременно то, что происходит вокруг, оставаясь вот в этой глубине, которая Тобой распознается, когда ты одна. То есть вот как бы отсекает, да, все, что мешает мне быть счастливой, да, быть собой. То есть отказываться даже от каких-то, вот, там, встреч или прогулок с человеком, если я понимаю, что мне это неинтересно, да, а, а, а зачем тебе это, если это неинтересно? Я просто не... Не, в... не будет ли это уже игрой ума, если вы... Будешь встречаться с людьми, которые тебе неинтересны. Зачем? Значит, они происходят по-длячему. Не всегда понимаешь, что хочу именно я, допустим, а что хочет ребенок. Мне надо кажется, ну это вот ребенок хочет, и значит, надо пойти. А потом я понимаю, что я не поставила себя на первое место и потеряла как бы, свой баланс, баланс, начинается сожаление. Все вот, эти, вот эта вот внутренняя неудовлетворенность от метания ума, когда тебе кажется, что ты правильно поступила, ой, неправильно, ой, а могло быть так, ой, а нужно пойти, не нужно, это метань. И само это метание и есть страдание. В, в, в то время, когда в любом случае произойдет так, как должно быть. Но вопрос в том, что ты будешь вот так вот внутри колебаться, да? теряя свою целостность, можно так сказать, вот этими колебаниями. Или ты будешь оставаться в спокойствии, равновесии, и уже из этого равновесия позволять жизни просто происходить тому, что происходит. И чем больше ты будешь оставаться в этом внутреннем спокойствии, тем ты увидишь, как как как бы ты будешь более честные по отношению к себе, то есть будут происходить такие эм, события, которые эм, не будут пустым, то есть как бы эм, будучи в потоке происходящего, ты не будешь уже э, эм, тебя будут наполнять события э расширяющие. То есть ты будешь приставать им сопротивляться и будучи абсолютно открытой, все будет происходить им именно так, как и должно быть. И ключ в этом в осознании того, что уже все происходит, так и должно быть, без вот этого вот метания, сопротивления, просто раскрытия тому что есть. Я огромная. Дело в том, что все проблемы от того, что вы смотритесь в зеркало, в зеркало своей личности. И как бы вот с этой позиции, с этой точки вы воспринимаете то, что с вами происходит. Но достаточно перестать смотреться в это зеркало и останетесь только вы. И уйдут все эти проблемы, связанные вот с этими метаниями, тем, что причиняет боль. Останетесь только вы, чистое восприятие, наблюдающий, который сольется с наблюдением. Без мыслей о себе вы есть наблюдаемое вы есть происходящее вы есть этот окружающий мир который вами воспринимается и таким образом теряя себя как наблюдателя вы становитесь самим наблюдением самим происходящим. Просто оставайтесь в этом безмолвии, все, от вас больше ничего не требуется. В этой осознанности. Вам не нужно никуда бежать, ни к чему, э ни к чему стремиться, чтобы осознать себя. Вы уже есть это. Тот опыт, который происходит с вами, именно так и должно происходить, и осознание себя в любом случае произойдет в свое время. И если сейчас происходит, если сейчас это затмевается отождествлением с неким опытом, значит так должно быть. Но в сущности вы и есть как раз та тотальность, та свобода, которая, то счастье, которое все ищут. Не считайте себя какими-то недостойными, не а, имеющими достаточный, достаточный опыт практики. Все уже достойны. Если есть сознание, значит вы достойны сознания, потому что вы и есть сознание. И искать сознание, осознание себя. Осознание себя. Искать сознание, будучи самим сознанием уже, можно, конечно, но проще осознать, что вы уже сознание, <laughs> если вы воспринимаете это, если вы воспринимаете вообще эту жизнь. Даже без сознания невозможно восприятие. И все поиски себя в конечном итоге упираются в поиски сознания, которым вы, собственно говоря, и ищете себя. Все, что есть это абсолютно чистая жизнь которая происходит и ваше мнение о ней и вот именно вот это вот мнение и делает вас несчастными это все я еще пока сама не поняла, да, как, как все работает ума. <смех> вот. И ну, как вот в таком случае быть? Такой некий конфликт получается. <смех> То есть хочется открыться жизни, а стать еще более открытым, довериться ей. Ну, да, вот, какой-то страшный появляется, да, что, какие будут события. Ну, я тебе расскажу. А, все твои действия они э, си, э, как сказать их корень в твоих мыслях потому что как правило мысли являются побуждением к действиям не во всех случаях но в большинстве случаев и э, осознание мыслей, которые приходят в поле твоего сознания от тебя не зависит. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, нет. <смех> я просто очень любитель анализирует, и вот это мне очень мешает. То есть у меня такой аналитический, что расклад ума, хотя творческий человек. То есть, с одной стороны, я как-то вся в творчестве всем попытаюсь идти, в доверие жизни, а с другой стороны, у меня постоянно анализ получается. Ну, это, кстати, очень хороший вопрос, потому что по нему есть некоторые заблуждения, когда... Ну, вот если человек, допустим, просто наблюдатель, да, он наблюдает свои мысли, он полностью погружен да, вот в это наблюдение, в действие. Если, допустим, человек, в человеке достаточно сильные эгоистические тенденции, соответственно, им будут притягивать его умом будут притягиваться соответствующие мысли. И с одной стороны мы говорим, что мы не можем ничего сделать, потому что эти мысли, они уже появляются в поле сознания, и как бы мы перед фактом да, просто сталкиваемся, что вот есть такие мысли. С другой стороны, человек, направляя свое внимание в то или иное поле жизни, тем самым в дальнейшем он притягивает те или иные мысли. То есть таким образом мы имеем, что сами мысли, которые уже есть, мы на них не влияем, это факт, который приходит, мы с ним сталкиваемся. Что, вероятно, все уже знают, что человек не творит мысли, мысли не создаются человеком. Но э, тем не менее, то, куда направлено твое внимание, это притягивает те мысли, которые потом будут тобой осознаваться как факт. И вот здесь как раз выход того, как мы можем э, каким-либо образом. Некий Фокус внимания. да. Никита, простите, я да. просто пробую, да, перенаправлять фокус внимания как-то, ну, как минимум на хорошее что-то, да, замечать, стараться. Ну, конечно, у меня очень много реакций срабатывает, в особенности в семье, с детьми. У меня вот такое, может быть, у меня жизнь разворачивается ситуациями, как раз-таки наоборот, в семью, в служение, в некое в заботу. А я все время стараюсь куда-то убежать. То есть вот у меня муж, самый близкий, можно сказать, муж и дети. И он мне всегда говорит наоборот о том, что вот, вот, ты все пытаешься убежать, а, и мне кажется, может, что я какое-то уединение да, с собой найду где-то вовне вот, семьи. А мне жизнь какими ситуациями разворачивает в семью, что мне нужно еще больше заботиться. Ну, какая-то вот происходит, у нас ситуация произошла, что мне еще больше заботы нужно о детях, о мужах. Вот, вот это тоже у меня такое какое-то мнение, да, что мне нужно куда-то сбежать, чтобы как-то себя... Да, это тенденция ума, да. основанная на неудовлетворенности, о которой мы как раз говорили. Вот. Ты постоянно что-то ищешь, да. а ищешь ты то, что уже есть. И вот этот вот поиск, это сам поиск, это тенденция ума. И проблем, вопрос не в том, что вы ищете. А это тенденция Если вы в поиске, то даже найдя то, что вы ищете, ум сразу же вам подкинет что-то еще. Это удовлетворение наступит, правильно? Оно, просто... оно, оно наступит, оно будет очень а. коротким. да, И ум сразу же э, будет искать себе новую игрушку, новую задачу. Чтобы все внимание, Ой, все, ну, вся энергия, шло, в поиск в неудовлетворенность да, да. во все лишь бы не быть в настоящем лишь бы не погружаться за пределы ума угу. потому что именно здесь и возникает страх ума нет, быть нет. быть уничтоженным угу, я поняла просто вот как раз если много я понимаю вот на уровне информации все как бы хочется это прочувствовать я иногда хочется сесть, успокоиться вот потому что спешка да какая-то внутренняя что надо что-то делать быстро там вот это вот это как раз от поиска скорее всего там. вот и можешь просто съесть как-то так досладиться хочется успокоиться что все как есть вот оно вот оно счастье что жизнь сама и вообще вот это а у меня все это это вот беганье, конечно. И поиск был у меня тоже, поиск пробуждения, Оля, я тебя заслышала просто на YouTube. И у меня то, что все иллюзорно, у меня даже немножко куда-то, ну не хорошо уехала, ну я прям э, немножко такое прям разлад прошел. То есть я думаю, как, как все иллюзорно, как это, что это значит. Что делать, а как же семья? У меня вплоть до такого дошло. И я немножко перестала заслуживать. Так как бы вернулась в жизнь, то есть забота о детях, да, вот в это. Ну, важно понимать, что, как-то сказать, свои концепции, свое время. И мы можем говорить об иллюзорности, Как сказать, своей глубине, в определенной глубине осознания важно, важно свое понимание. И если ты уже выходишь за пределы наблюдения, то погружение в вот эту концепцию осознания того, что все иллюзорно, оно будет естественным опытом, который будет перед тобой открываться когда будет осознаваться единство. Но когда эм, это начинает, этим начинает играть ум, тогда это, конечно, эм, может быть преждевременным обращением вот к такой концепции. Это то же самое, что ребенку сказать, что э, мир иллюзорен, и он просто не будет ценить свою жизнь. Ну, вот мне тоже кажется, может я решила скакнуть сразу, туда, куда еще родоваться. И, соответственно, вот я как бы мне интересно, как с чего мне начинать тогда. Не то чтобы путь к пробуждению, а просто к... Да некуда, да, некуда скакать. Да. Нет пути. Вопрос, вопрос в том, чтобы эм, уже перестать уже перестать э, идти на поводу у своего ума, который вот тебя захламляет вот этой кучей концепций. Вот я себя вот, чувствую очень захламленным, при этом я говорю, мне кажется, даже мои близкие, они как-то ну, дети, само собой, они, да, просто живут. А у меня все там это мне мешает. Мне надо уединение, потому что что-то не так, и вот постоянно вот это идет. За счет того, что твое внимание сконцентрировано на личности. Да, да, да. Но... как работа над собой, очищая свою личность, у меня вот это все. От шлухи, я вся такая работаю над собой. Я молодь. И вот это мне не дает как-то уже выдохнуться, расслабиться, что ли. То есть я чувствую. Когда ты уже сознание? Где место шелухе? Вот я понимаю, что негде, а идти а туда, как то даже вот. В том, а зачем? Не знаю, у меня даже такое ощущение, что это мой единственный интерес. в жизни. Куда идти? А остановиться не хочется? Хочется, но может быть страшно, как будто жизнь что ли кончится на этом. То есть какое то что-то такое. Закончится а, движение ума да, в поиске. Да от этого <связь> вся жизнь, в принципе, на этом кончится. а может быть вся жизнь на этом в принципе только начнется <связь> попробуй <связь> все что нужно это просто отпустить все эти концепции неудовлетворенности и собственно говоря они тебе и мешают погрузиться в настоящее у тебя для этого достаточно много возможностей времени Потому что даже если э, у кого-то есть время погружаться в себя, то опять же этому будет препятствовать движение ума. Но если распознано то, что в этом нет смысла, то что это движение бесконечно, то что оно никуда не приведет в конечном итоге, то что Надо это круг. Вот это, как, как только ты все, ты понимаешь ты начинаешь погружаться в настоящее и в принципе для погружения в себя даже не нужно и понимания никакого нужно вообще полностью отпустить все в том числе и стремление быть какой-то какой-то понимаешь потому что ты вот всю жизнь жила ты была женой матерью дочерью но у тебя никогда… Ты себе время не уделяла, себе как сознанию, удели время себе как сознанию. Для этого не обязательно уходить из семьи. И конечно, я понимаю, что это все мимые, что мешаешь. Просто направь свое внимание из своих ролей угу. Угу. В настоящее, на свою истинную природу. Это все. Хорошо, спасибо большое, я пробую, так. Не пробуй, а уже становись этим. Ты уже это, тебе не нужно ничего пробовать. Спасибо, я тебе благодарю, очень рада тебя видеть, что ты как раз вернулась, потому что я тебя только на YouTube смотрела. Спасибо. Уделите время себе, действительно. Не своим мыслям, не своим предположениям, не своим э, сожалением о чем-то или воспоминаниям. Уделите, мыс... Уделите время себе. Уделите внимание себе. Не думайте, что без вашей привязки к, этому, к жесткому мыслительному диалогу весь мир вокруг разрушится и произойдет катастрофа. Все вокруг как происходило, так и будет происходить. Только вы уже будете являться чистым восприятием, без занавески личности. долго вам нужно идти к себе как долго если вы уже это куда идти чтобы идти должно быть расстояние но какое у вас может быть расстояние до себя чтобы идти должно быть время для того что пока затрачиваем на путь Вам не нужно к себе идти, вы уже есть. Оставайтесь в есть. Даже не в я есть, а в есть просто. Я есть, это наблюдатель. Просто будьте, и все. Чем больше вы остаетесь в этом, тем меньше к вам цепляются мысли и отождествления. с различными ситуациями, с эмоциями, с реакциями. поблагодарить, что пришла сюда, поскольку вот сила присутствия твоего, она очень большая. И интернет, конечно же, ну, дает информацию, частично передает, то есть сила твоего присутствия, но не так, как на соцсанте, поэтому э, даже иногда ну, не хочется и вопрос задавать, хочется просто сидеть в присутствии. Э, но все-таки вот пришел такой вопрос, вот это, кхм, присутствие иногда у меня ощущается очень э, ясно внутри, и вроде я в него погружаюсь, но потом замечаю, что параллельно начинаются какие-то там, ну, либо песня звучит в голове, либо мысли какие-то. То есть постоянно идет э, выдергивание, То есть вот этот вот момент э, осознавания как бы, всего и присутствия, и пространства, он достаточно короткий получается. Это просто... Нужно наблюдать за вот этими проявлениями как бы в поле сознания, то, что происходит, плюс к осознаванию все, что есть вокруг и в том, что происходит в голове, или стараться э, эти мысли как бы стирать, э, убирать? Что с этим совсем? всем? Смотреть сквозь них. Смотреть сквозь них, потому что в конечном итоге каждая мысль — это пустота она приходит из пустоты и уходит в пустоту и вообще это в конечном итоге это вообще ничто как только тобой это начнет распознаваться тебя мысли перестанут волновать они могут появляться на поле восприятия но эм, они уже не будут засасывать внимание они уже не будут к ним не будет ум прилипать Вроде ну, он не прилипает, да, и меня вот тогда возникает ощущение, что я действительно сквозь них смотрю, а они идут сами по себе, да, но это получается, что подсознание, что ли, что-то выгребает и все это гоняет. Да все что угодно и подсознание может быть просто какая-то информация где-то увиденная или опять же внимание когда-то направленное в какую-то сторону как раз внимание и притягивает потом мысли на эту тему. То есть просто как бы смотреть за них в это чистое пространство а они пускают. За ни... Можно куда угодно смотреть, главное не в них, <свят> не, не в саму, не отождествляться с ней. Можно смотреть в источник мысли. Опять же, если ты смотришь в источник мысли, в конечном итоге мысль просто растворяется, ее нет. Они ниоткуда приходят. Вот я пробовала найти этот источник, я его не выхожу. То есть они ниоткуда приходят. То есть вот не то, что, как бы говоря, погрылись в сердце там, или что. Это и есть суть этого мира. На самом деле ничто. Потому что физическая реальность, она, строится, она построена мыслями. Фактически это мысли формы, медленные реакции, не сведенные до материи. Но мысль, которая и строит, вот эту всю иллюзию в конечном итоге ничто. Про это и речь. Она приходит ниоткуда, она уходит никуда. И внутри себя она пустотна. Она пустотна. Если я сейчас тебя прошу посмотреть в мысль, ты там ничего не найдешь. Она ничего. Какая бы мысль ни была там, не знаю, самая жестокая, или вот какая-то такая вот будоражущая. Если в нее посмотреть, там нет ничего. Нет ничего. <свят> <свят> То есть это нормально, если приходят мысли. Главное, не нужно им сопротивляться. Не нужно... Э э э э там, допустим... Чувствовать вину, что опять произошло какое-то пусть даже отождествление с мыслями. Это нормально, это может происходить. Но если мысли наблюдаются, нужно просто идти вглубь. И чем больше мыслей будет распознано как ничто, тем меньше их будет появляться. Потому что ничто, ничто не может притянуть. Когда оно ум не притягивает ничто. Ум притягивает объекты, в которые верят. Только так он может манипулировать сознанием. Верой в объекты и формы, в имена. Но когда нет этой веры, когда ты видишь чистый экран, Уму не к чему прилипнуть, потому что есть только одно, сутью которого является ничто, и все одновременно, потому что это все абсолютно. просто оставайся в этом и все и здесь и радость и гармония в конечном итоге потому что радость и гармония это всего лишь такие ярлыки ума, которые пытаются как-то эм, дать какое-то объяснение но в конечном итоге какую бы радость человек не испытывал, в конечном итоге это будет лишь отголосок вот той истинной радости распознавания себя. И когда расширяется восприятие, расширяется и возможность радоваться. Все, невозможно радоваться, а, можно так сказать, все больше и больше эм, вещей приносят радости, которые раньше или не обращалось внимание, или они казались неинтересными тому. А здесь может быть радость от, от... от смотрения просто на небо, или от полета птицы, или просто люди ходят. А радость приносят как раз мысли. Да. да. Потому что человеческий ум таким образом устроен, что мысли, большинство мыслей как раз зациклены на негативных аспектах. Ум липнет к негативу намного проще, чем к чему-то хорошему. Почему? Потому что на негативе он может разгуляться на эмоциях, на оставлением как можно большего внимания в этом. Поэтому для того, чтобы направлять внимание в какие-то позитивные русло, на это нужно такое некоторое такое волевое усилие. Оно иногда спонтанно бывает, вот так, что все замерло, а потом угу. опять. Угу. Это нормально. Жизнь, восприятие, осознание, оно, в принципе, волнами происходит. И если происходит какое-то выдергивание, нужно просто спокойно к этому относиться и продолжать с того же места, где вы потерялись. Потому что в конечном итоге потеряться может только ваш ум. Вы-то не можете потеряться. Как вы потеряетесь, если вы есть сознание? Вы не можете потеряться в этом мире, потому что вы и есть этот мир. Поэтому бояться нечего. Расслабьтесь уже. А они косвенным образом притягиваются вниманием. Я задумался о том, что есть негативные мысли, они иногда прям подсещают очень сильно, когда попадают в ситуацию какую-то стрессовую, или непредсказуемую для него. Но есть обратная сторона. Бывает так, что мне с мыслями очень комфортно и круто находиться, когда они э, вокруг, говорят, рядом, и хочется записать, и хочется, ну, в принципе, как сейчас я стою записываю, это здорово, и почему, я вот часто слышу, что мысли, они какие-то, не знаю, браги что для человека, браги сознания, еще можно подозначить, можете как-то прокомментировать? Да, ты говоришь про своего рода принятие информации как мысль мысль она может быть насколько мной видится как допустим эмоциональный аспект допустим эм, э, ведущая какому-то действию или дающая какой-то э, оттенок да, допустим происходящему когда ты обдумываешь какую-то ситуацию которая уже произошла или будет но мысли они также есть и в виде какой-то получаемой информации, когда, например, человек творит и пишет книги, вот то, что ты сейчас записываешь. У тебя же про это вопрос. Вот. Мы это не можем отнести эм, к эмоциональному аспекту или эм, к мыслям, которые лучше игнорировать. Да? Здесь можно сказать... Эм, просто происходит так, как происходит, и ты сам говоришь, что тебе приятно это записывать, значит, от этого может быть какая-то польза. Если это какая-то информация творящего аспекта, то, конечно, не нужно от этого отгораживаться только потому, что это мысли и лучше абсолютное безмолвие. Дело в том, что вот как раз когда вот такие случаи, вот как ты сейчас говоришь, это работа функционального ума, с энергией, которая приходит, это одно. Но есть как бы другой аспект мыслей, это э, работа ложной личности с мыслями, которые про проходят через эго. Вот, именно вот этот аспект, мыслительный аспект, он причиняет боль людям. Вот. Но если это просто работа функционального ума, это, это нормально. И ты можешь пользоваться, и нужно пользоваться функциональным умом при решении каких-то задач, там, разработке каких-то проектов, планов, написании книг. Но мы говорим про именно эмоциональный аспект. Ну вот когда говорим, что не, не погружаться в мысли. Потому что, как правило, мысли эмоционального аспекта, они, как, они и творят ложную личность, с которой, конечно, с которой сознание отождествляется во время думание вот этих вот мыслей эмоциональных по сути своей ложной личности таким образом когда мы такие мысли начинаем наблюдать мы разотождествляемся и через наблюдение таких мыслей зацикленных на ложном я мы можем распознать всю ложность вот этой структуры, которую мы напечкали э, с детства, мнением о себе, какими-то вот программами, и много-много своим видением себя, других, это вот все-все там. И это все легко распознается, как только вы начинаете на это обращать внимание, как только вы перестаете идти на поводу. у отождествления с эмоциями и с мыслями, которые к ним ведут. Во сне вы можете видеть очень много людей, с вами могут происходить различные ситуации, вы можете э, быть где угодно, общаться со множеством людей, но когда вы пробуждаетесь, куда деваются все эти люди? Куда одеваются? И кем они были, когда, казали, когда вы с ними разговаривали? М? С кем они были с кем вы разговаривали в своем сне <смех> на самом деле это ваше же сознание внутри которого творится множество таким же образом как и в том состоянии сознания которое люди называют бодрствующим точно таким же образом единое сознание творит восприятие множественности то же самое да это реально и мы переживаем мы страдаем но на самом деле когда полностью пробуждаешься кто эти люди где они? Вот сейчас у кого мысли появляются, вы прямо сейчас сразу же распознавайте их, прям в них углубляйтесь и смотрите, что они себя представляют, что на самом деле там внутри. А прошлое и будущее существует одновременно. Тобой просто считывается информация, которая уже произошла. Вот и все. Такое происходит, но иногда путается тоже <laughs> настоящее, будущее, когда идет, воспринимается, ну воспринимается что-то. Поэтому здесь. Дело в том, что время творится умом творится умом но в сознании все существует одновременно и прошлое и будущее и а настоящий это подобно а, пластинке пластинке на патефоне когда пластинка это все что есть а ум игла с помощью сознания воспринимает вот то что но здесь важно понимать что а, все это одновременное и будущее и прошлое, оно не статично и это все живое, это все меняется, несмотря на то, что это все есть, это уже все случилось, это меняется. Вот. Поэтому здесь очень часто люди впадают в заблуждение, что ну, там мне не нужно ничего делать, там все и, и так уже так как есть. Это все, измен... это все живо, несмотря на то, что как бы прошлое уже было, а будущее уже еще будет, и оно типа статично, если все одновременно. Тем не менее, это все меняется. Ну, вот я как бы заношу тему, как бы не как давно, но друг меня, он как старик называет, тоже здесь, рассказал мне вообще я а не понимал с этим перебывая в этом состоянии, тогда это такой ум, когда я вижу такие знания. Это что Вы говорили еще о то, том, что есть как говорили, продуктивные мыли, которые только когда пишут. Функциональные. Функциональные, угу. да. А тогда это такой ум. это, ну, не знаю. Это... О, дело в том, что ума очень много аспектов, на самом деле. Вот говорят ум, просто ум, и им называют очень многое и очень часто дают негативно такой окрас на самом деле например то же самый высший разум это тоже ум это тоже дуальность своего рода это изначальный импульс который в сознании делят единое на дуальность вот, то есть мы высший разум никак не можем приравнять к тому аспекту ума например который называем эго вот. Точно так же есть функциональный ум. И, и названий можно давать очень много, каким умом, каким умом творится, творятся сны. Не, я, конечно, в неделю я считаю, у меня хороший инструмент очень для сознания. Как, поэтому он меня не просит. Все, все равно, <смех> <смех> <смех> да не не говорится а, а спасибо угу. не говорится что ум это плохо речь как бы про это не говорится Ам, считать что ум это плохо это то же самое что что а отвергать этот опыт, потому что фактически этот опыт, он творится умом. И точно так же, как у ума, как уже было сказано, есть такой аспект, как высший разум, точно так же мы не можем говорить про высший разум, что это какой-то негатив и так далее. Если это происходит, значит, так должно быть. Это все. Это не плохо, не хорошо, это то, как есть. То, то, что и должно быть, даже так скажем. Вот то, как есть, так и должно быть. И пытаться делить на плохо, хорошо, это опять же из форм страданий, которые ведет к постоянной неудовлетворенности. И отвлекает от настоящего. Еще такой вопрос. Люди очень часто в таком более смысле, задают его себе, как найти себя, например, призвание человека. Человек, допустим, не нашедшего, к этому приходит, ему мешает э, его зажатость, вот это обливание с мыслями. Или, в принципе, это, это пользоваться сам собой становится бесмысленным, когда он ну, уже вселенный э, абсолютно и так далее. Здесь вопрос того, чтобы э, чувствовать, э, ни в коем случае не насиловать себя и не заниматься нелюбимым делом, а идти. Именно той дорогу, которая приносит радость. Заниматься тем, что это и будет твое призвание. И, чем, и опять же отчасти призвания нужно смотреть, смотрится еще тот аспект, насколько ты полезен людям. Потому что это тоже зачастую, опять же, для тебя самого. Не потому что так кто-то сказал, а для тебя самого является достаточно весомым таким критерием счастья. Приносить пользу. Это естественная потребность человека на самом деле. И когда это все в совокупности э совпадает, это и есть предназначение. Конечно, мы можем говорить о том, что э человеком должно быть что-то сделано. Да? И, и это будет сделано. И, собственно говоря, это и есть предназначение. С этой точки зрения, любые поиски предназначения, они изначально обречены. Потому что ты в любом случае на своем месте делаешь то, что нужно. Такие противоположные, вишь ответы идут. Потому что истина она э, имеет очень много граней. И очень часто на один вопрос э, могут даваться противоположные ответы прямо подряд или допустим э, с разницы там в полчаса задава задаваться вопросы и могут быть тоже совершенно разные ответы начиная от того что э, все ты уже на своем месте и заканчивая тем что нужно следовать своему сердцу да, вот, искать то и не искать, а почувствовать, где ты сможешь максимально раскрыться. Но в конечном итоге все произойдет именно так, как и должно быть. И сам, только, сам поиск вот этого того, как ты должен, где ты можешь раскрыться. Он отчасти есть страдания, надо об этом тоже понимать, вводящий из настоящего, в котором ты можешь быть целостен и абсолютен, если погрузишься глубоко если дашь себе возможность погрузиться на глубину, если дашь себе возможность раствориться в этом настоящем. Оля, очень рада Вас видеть. Давно ждала этого семинара, отслеживала. Спасибо большое, что организовали. У меня такой вопрос. Как правильно относиться, когда уходит близкий человек? Как правильно это проживать? Потому что мысли приходят, и нужно ли их отслеживать, и нужно ли в них входить? Здесь, во-первых, нет ничего правильного или неправильного. Это, опять же, вот суждение твое, чтобы выправить да, вот эту вот ситуацию в правильное русло, с одной стороны. Но с другой стороны... Эм... Очень часто, когда уходит близкий человек, человеку жалко в первую очередь себя без этого человека. Вот. И нужно смотреть вот, вот именно сюда, потому что именно этот аспект он составляет основную часть боли, которую испытывает человек при уходе близкого. А, а это отчасти эгоизм. Это уже, это уже немного другие вещи. Вот. Это в любом случае опыт, который, нужно, ну, который, который должен прожиться. Но направление, опять же, твоего внимания может его э вести или в полное страдание отождествление, да, когда там люди могут там месяцами плакать. Или через осознание того, что в конечном итоге смерти не существует, что в конечном итоге все мы гости в этом мире. И если мы здесь, то... И должна сказать, что это благословение, что мы гости, на самом деле, как бы ученые. Не искали там лекарства тысячи лет, чтобы люди жили. Ну, зачем? Но тем не менее важно понимать, что это движение жизни. И рано или поздно в любом случае это произойдет со всеми. И твои отношение, если хочется плакать, плак, плачь. Вот. Но эм, просто понимаешь, что ты этим ничего не решишь. И что фактически ты плачешь для себя. Вот. Фактически себя жалея. Жалея отсутствие опыта, того, что ушел, опыт, связанный с этим человеком. Но насколько это целесообразно? Я думаю, здесь вопрос мудрости, глубины восприятия. Безусловно, когда уходит близкий человек, боль ну, боль она будет. И это то, что должно проживаться. Вот. Но эм, это благодатная почва для взращивания мудрого отношения к жизни. И опять же раскрывание и осознание каких-то глубинных истин. Это может дать некую э, опору для погружения в себя. У нас на сегодня все. Желаю вам сохранить и приумножить все осознанно вот эту вот осознанную глубину здесь, которая вам открылась, не расплескайте ее, а несите в будни, в обыденную жизнь и приумножайте, расширяйте в себе ее. Все, спасибо.